Итак, здравствуйте, друзья. На связи Андрей Бутин. Тема нашей с вами встреч будет проходить по продуктам здоровья. Знаете, я бы их назвал так, дни здоровья. Каждую неделю мы с вами будем разбирать какой-то продукт компании ЛР по здоровью. Идет большой спрос. За эти пять лет, как компания присутствует на нашем рынке Украины, собралось большое количество отзывов потребителей о использовании наших продуктов для здоровья где люди улучшили свое самочувствие по здоровью. Но у нас еще много интересного впереди. И тогда давайте перейдем к нашей теме, которая посвящается именно здоровью. И сегодняшнюю нашу первую встречу мы начнем с алоэ вера. Вот такой вопрос возникает. Почему мы нуждаемся в алоэ? В принципе, почему именно алоэ? Вообще, алоэ... Все наверняка знают, это растение, которое издревне используется человеком, причем не только в нашей стране и во многих странах. Есть записи древней Греции, древнего Китая и так далее. И, конечно, неспроста это растение пользуется таким повышенным интересом у людей. И, кстати говоря, это единственное растение, для которого создан целый институт, который Изучает его свойства. Есть даже такая организация, Международный институт по алое, который занимается изучением единственного этого растения, алое. Поэтому это такое уникальное растение. Так почему же мы нуждаемся в алое? Возвращаемся к нашему вопросу. Дело в том, что во время всех химических процессов, которые происходят в нашем организме, во время обмена веществ в нашем организме возникает кислота и собственно говоря наш организм очень легко и просто может справиться и способен нейтрализовать образовавшуюся кислоту с помощью минералов которые поступают в организм при поступлении минералов в организм они преобразуются в щелочь и кислота нейтрализуется щелочем у нас есть специальные клетки в организме, которые вырабатывают, так сказать, щелочь. И вполне могут нейтрализовать эту кислоту. И проблема заключается в том, что в настоящее время при промышленном производстве, при наших условиях жизни, то есть экология, стрессы различные, вредные наши привычки, и мы приводим к тому, что в наш организм мало поступает минералов с питательными веществами. Плюс к этому еще стрессы, которые на нас воздействуют. И это все приводит к тому, что у нас большое количество возникания кислоты. И мало совсем минералов, которые поступают в наш организм. В результате этого мало вырабатывается щелочи. В результате этого в нашем организме начинает проявляться такое явление, как ацидоз. Что такое ацидоз? Это когда в организме накапливается очень много кислоты. В свою очередь ацидоз приводит к накоплению шлаков, а кислота как раз и способствует накоплению шлаков в нашем организме. И как пример, как вы видите на слайде, в зависимости от возраста начинается зашлакованность наш с вами организма. Если, например, в первые 15 лет жизни в организме накапливается примерно 7% шлаков, то уже следующие годы жизни это уже совсем другие цифры. В 30 лет это 15%, 50-25%, 60-32%. И людей свыше 60 лет в организме огромное количество накопившихся шлаков. Вообще-то процесс старения можно определить как прогрессивная деморализация. То есть мало этих минералов. Зашлакованность и ацидоз. Еще раз повторюсь, что ацидоз это изменение кислотно-шелочного равновесия организма в сторону перекисления. Какие же принципы действия алоэ вера на наш с вами организм? Их несколько и они перед вами перечислены. И Я начну с того. Это первое действие, которое алоэ вера проявляет на наш организм. Это удаление шлаков, нейтрализация обеззараживания и выведение их из организма. То есть алоэ вера связывает шлаки, ядовитые вещества, токсины, так сказать, и выводит их из организма. И это, начинается этот процесс происходить уже с первых дней, часов приема алоэ вера алоэ вера в организм. Второе действие, которое алоэ вера оказывает на наш организм, это санация и снижение кислотности тонкой кишки. Вы можете, конечно, спросить, а при чем здесь тонкая кишка? А дело в том, что в нашей тонкой кишке содержится большая часть клеток наших иммунокомпетентных, которые отвечают за наш иммунитет. Около 70% наших иммунокомпетентных клеток находятся и именно в тонкой кишке. И когда происходит санация и снижение кислотности тонкой кишки, соответственно, клетки иммунокомпетенты, которые находятся там, они начинают нормально функционировать. В результате этого у нас начинает повышаться иммунитет. Организм начинает сопротивляться и к различным заболеваниям. Это вот такое второе действие, которое оказывает алоэ вера. Третье действие. Это увеличение количества действующих функционирующих капилляров. Вообще-то в нашем организме примерно 150 тысяч километров капилляров, Что такое капилляры? Их иногда еще называют волосиные сосуды. но на самом деле это немного неправильное сравнение, потому что они намного и в несколько раз тоньше чем сам волос. В процессе жизнедеятельности человека в процессе накопления шлаков и так далее. Большая часть капилляров перестают функционировать, или очень слабо начинают функционировать. И вот алоэ вера, питьевой гель, и вообще, в принципе, алоэ вера, воздействуют на организм так, что капилляры начинают расправляться. И электроциты легко поступают в органы и ткани. И чего примерно 70 миллионов клеток начинают лучше снабжаться кислородом и питательными веществами. Но, как вы знаете, любой наш орган, в принципе, и мы сами с вами, состоим из клеточек. И когда, например, какая-то часть клеток какого-то органа начинает активно снабжаться, к ним поступают питательные вещества, они начинают нормально функционировать. И в результате этого сам орган тоже начинает лучше работать. И это было уже третье действие. Четвертое действие алоэ вера на наш организм. Это улучшение снабжения витаминами, аминокислотами и минералами. Причем все эти витамины, аминокислоты и минералы, и еще много-много полезных веществ, которые есть в алоэ вера, они содержатся там, в природном виде, который очень хорошо усваивается нашим организмом и играет решающую роль. Существуют разные технологии изготовления продукции алоэ вера. И различия между ними возник, э, существует как концентрат, соки и гели. Но что значит концентраты? Я думаю, что многие из вас, находящие здесь, в том возрасте, когда еще помнили, э, что был такой, напомните, у нас был такое свое время, это 80, конец 80-х, середина 90-х, был такой напиток, юпи. Еще был лозунг, просто добавь воды. Это концентрат, который, по сути, разводится просто водой. Все пили, вроде было вкусно и так далее. Но если бы присмотреться на наличие там полезных веществ, если вообще они там были, поэтому, что такое концентрат, это высушенный остаток, который разводится просто водой. И, конечно, наличие полезных для человека в организме веществ там не такое, как в самом растении, если там вообще они есть. Второй вид э, напитка – это соки. Например, возьмем обычный сок яблочный. Также вы понимаете, там есть, конечно, наличие полезных веществ. Это в пределах до 50-60% доходит. Но никак не 100% или 80%. И самый лучший вариант – это гель, который при приготовления по особой технологии и он сохраняет все лучшие и питательные вещества для организма человека который содержится именно в растении алоэ вера и конечно для человека любой из из вас я думаю очень важно что вы употребляете его внутрь себя и будьте особо осторожны когда вам предлагают более дешевую продукцию и обещают при этом очень очень много помните что вы употреблять этот продукт вовнутрь организма. Надежность для вас с вами, как покупателя, может гарантировать различные независимые институты. В том числе такой э, институт, общепризнанный, мировой, это институт Фризениус, который называется э, ⁇ знак данного института гарантирует качество и чистоту продукта. ⁇ Единственный питьевой гель в мире... Салое Вера, который имеет этот знак, это питьевой гель Салое Вера, немецкого производителя нашей компании LR Health Beauty. Компания LR производит гель, который единственный имеет печать Института Фрезинуса. Конечно, нам продукт гель Салое Вера имеет все сертификаты качества в нашей страны и тех стран, а это 32 страны мира, где представлен наш продукт. И почему мы говорим, что наш алоэ вера, питьевой гель, обладает очень высоким качеством? Есть несколько критерий качества в производстве геля алоэ вера от ЛР. Во-первых, используются лучшие растения. Алоэ вера, которые выращены под контролем в естественных местах производителя. На собственных плантациях компании ЛР. И конечно, там нет никаких там химических ингредиентов.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 каждая партия которая поступает на производство и конечно мировые научные разработки с ведущими учеными и как же действует наш питьевой гель на наш с вами организм он оказывает следующие действия он действует антибролитарно и антивирусно он связывает и антрализует тяжелые металлы и вредные вещества восстанавливает обмен веществ во всех органах и тканях. Увеличит умственную и физическую работоспособность Кстати говоря, очень многие, кто начинает принимать гель, отмечать именно это. Увеличивается такая работоспособность, очищается кровь и оказывает более утоляющие действие. Действует положительно при облучении, облегчает или предотвращает побочные действия при терапии рака. И улучшает показатели крови. Вы знаете, бытует такое мнение, что питьевой гель алоэ вера противопоказан при онкологии. Но все это выше сказано по поводу онкологии. Она касается биостимуляторов. Да, как будто главным аргументом, который выдвигается не в интересах алоэ, является тот факт, что оно относится к группе биологических симуляторов. Но биологический стимулятор, что это такое? Это биологически активные вещества, которые образуются в тканях животных и растений при воздействии различных неблагоприятных факторов внешней среды или внутренней среды. Так вот, смотрите, академик Филатов, исследуя биологические стимуляторы, Выдерживал целые лиски алоя, еще специальную, такие он брал, алоэ, древовидная столетника, две недели при температуре плюс 4 градуса. При таких условиях в лиске синтезируются вещества, которые повышают адаптацию лиска к неблагоприятным факторам и замедляют его к умиранию. И вообще суть главная в чем получается. В том, что академик Филатов использовал полностью весь лист алоэ, включая кожуру алоя. Дело в том, что основное это вещество, которое может вызвать онкологию, содержится кож... именно в кожуре. И он называется аланин. Так вот, в нашем производстве как раз основано на том, что идет строгий контроль качества за удалением, полным удалением. Кожуры и используется только внутренняя часть леска алоэ. И конечно это обуславливает то, что нам алоэ, это не тот алоэ, о котором мы говорим, для онколои, не подходит. А дело в том, что в нашем алое очень большое количество полезных веществ. Например, такие как М1, который регулирует систему апатоза, который приводит к гибели опухоль, опухолевых клеток.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 Опыт многочисленных э, использования алоэ-вера, питьевого геля от компании ЛР. Опыт применения в Германии, а также в других странах, где компания ЛР при... продает этот продукт. А также опыт применения и в нашей стране показал, что этот гель помогает при следующих заб... проблемах по здоровью. А также для профилактики, последствий и химиотерапии, при диабете, при воспалении кишечника при различных калитах для улучшения кровообращения различных органов и ткани, при экземах, очень хорошо помогает, при простудных, при различных вирусных инфекциях, герпес, при различных язвах, воспаление суставов, при аллергии, при повышенном кровяном давлении, при повышенном сахаре в крови, еще бо, и еще большое количество заболеваний. Если подвести такие, такое резюме, что же делает алоэ вера? А делает она делает это так. Дезинфицирует, нейтрализует и выводит шлаки. Он улучшает обменные процессы во всех органах и тканях. Он укрепляет, очень хорошо повышает иммунитет. И самое интересное свойство всем, всеми своими действиями, активизирует организм к самоизлечению. А если еще кратко сказать, более коротко, то вера освобождает дорогу к клеткам. И заботится о том, чтобы все активные вещества, кислород, могли свободно поступать в эту клетку. В результате чего клетка начинает очень хорошо функционировать. И соответственно этому тот орган, из которых состоит, в котором находятся эти клетки, начинает нормально функционировать. Какие виды питьевого геля алоэ вера есть у нас в нашей компании? У нас их четыре вида. И мы с вами поговорим о каждом из этих продуктов. Где вы узнаете, как и за счет чего они действуют на наш организм. Какие именно продукты рекомендованы и уже отлично себя зарекомендовали. При сердечно сосудистых заболевании, при низком иммунитете, Болезни легких, печени, суставов и других систем организма. Наша классика – это алоэ вера с медом. Питьевой гель содержит 90% чистого геля алоэ, 9% цветочного меда. Витамина С – натуральный, причем цветочный мед. Это чистый гель без аланина. Очень бережный способ изготовления. Без всяких красителей. Выбирайте гель алоэ вера мед, если вы хотите укрепить организм, восстановить работу желудка, печени, кишечника, помочь своим легким при различных заболеваниях, поддержать свой иммунитет и контролировать свой вес. Преимущество в том, что он является общеукрепляющим средством и помогает активировать обменные вещества. Алоэ вера персик – это один из легких из питьевых гелев алоэ вера. В нем нет подсластителей, и поэтому он может быть использован даже тем, кто вынужден ограничивать себя в потреблении сахара. В этом продукте рекордное содержание чистого геля алоэ вера, а это 98,2%. А также в нем содержится пребиотик инулин – важный компонент для пищеварения и много витамина С. Выбирая гель алоэ вера, гель персик питьевой, если вам нужно восстановить обмен веществ, стабилизировать сахар в крови, нормализовать работу иммунной системы и восстановить работу кишечника, очень подходит и нравится детям, так как имеет приятный вкус. Показал отличный результат при различных женских заболеваниях. Данный тип геля алоэ вера не содержит сахара. Помогает поддержать естественную работу пищеварительной системы. Способствует очищению организма. И является общим укрепляющим и иммуномоделирующим средством. Активные вещества, которые присутствуют в данном геле. Это алоэ вера. Чистый гель 98,2%. Витамина С 62% от суточного потребности. Инулин. Важный прибиотик для правильного пищеварения. Отдельно хочу выделить гель алоэ вера севера. Это первый продукт с натуральным экстратом крапивы. Почему крапива? Спросите вы. Потому что крапива ⁇ это естественный поставщик кремня. кремния. Кремни ввести в организм практически невозможно. В таком виде, в таком естественном виде. А вот в виде экстрата крапивы... Он хорошо усваивается организмом. И кремний он укрепляет. Это базовый элемент для тканей и стенок наших сосудов. И как раз этот продукт гель алоэ вера севера, он показал, показан людям, которые страдают заболеванием сердечно-сосудистой системы, инфаркты, инсульты, послеинфарктное, послеинсультное состояние. Это все показания ишемия это все показания к применению питьевого геля алоэ вера севера. Присутствующие активные вещества алоэ вера 91%, цветочный мед 7%, экстракт крапивы, витамин С и витамин К. Если вам больше 40 лет или есть необходимость обратить ваше внимание на состояние своих сосудов, Отдельно таким особнячком стоит алоэ вера питьевой гель с органической серой. Что же такое органическая сера? Но она содержится во многих пищевых продуктах, только в свежих. И поскольку мы с вами очень редко едим, например, сырые овощи и вообще не употребляем сырую рыбу и мясо, и, соответственно, с годами создается большой дефицит органической серы в организме, то это вещество, которое, сказать так, необходимо для наших хрящевых тканей и вообще суставов. И эти вещества в органической серии, как люкозамин сульфат и хондритин сульфат, и они хорошо усваиваются нашим организмом. И начиная с восстанавливаться хрящевая ткань, проходит воспаление суставов. Это очень полезный продукт, который как раз и помогает при заболевании суставов. Алоэ вера фридом как раз показан лицам, которые страдают суставами. И могу сказать, таких людей очень и очень много. Присутствующие активные вещества в данном геле. Алоэ вера 89%. Клюзамин сульфат, хондроатин, сульфан, сера, витамин С, витамин Е. И эти же вещества положительно влияют на иммунитет и жировой обмен. И как же правильно потреблять алоэ-верогель, чтобы он приносил пользу? Стандартная дозировка следующая. Взрослые должны принимать 100 мм в день, раздельные на 2-3 раза в день. За 2-5 минут до еды. Употреблять можно разводить водичкой, можно не разводить. Лично я не, не развожу, потому что он имеет приятный вкус данным питьевой, питьевой, питьевой гелем. При серьезных заболеваниях, серьезных симптомах, например, при высоком давлении, высоком сахаре, нужно начинать с небольших доз. Дать организму привыкнуть. Например, 3-4 дня нужно по чайной ложке, 3 раза в день. Следующие 3-4 дня перейти на столовые ложки. И следующие 3-4 дня уже по 20 мл. Но уже потом можно и уже переходить на 350 мл 3 раза в день. Вы можете почитать отзывы, набрав в поиске в интернете. Просто написать отзывы Алоэ, Вера ЛР. Или на нашей странице Facebook Жизнь Телелайв Стиль. Или на нашем канале YouTube вы можете собрано большое количество уже отзывов. Где простые люди делятся, как наш гель помог им вылечить различные свои заболевания. Такие как астма, псориаз, с которыми боролись годами. Сахарный диабет. И применение геля питьевого алоэ вера как раз соответствует немецким специалистам. Доза применения для каждого нужно подбирать индивидуально. И доза может отличаться от рекомендованными. Все зависит от сложности заболевания. Если вы видите, что при применении геля алоэ вера нет никаких изменений, нужно увеличить дозу продукта. И очень важно, в самом начале... При применении геля алоэ вера выпивать достаточно количество жидкости. Чистой воды 2-3 литра. Возможно применение детям. Я не думаю, что нужно давать с грудного возраста. Для этого у нас есть другой замечательный продукт. Это колострум. Но, ну, например, уже при ангине, уже можно применять, хорошо снимая токсикацию. И очень важно помнить, что в самом начале применения питьевого геля алоэ вера из организма начинают выводиться шлаки, токсины, яды. Это может повлечь за собой выраженные симптомы, такие как в течение нескольких дней у вас могут появиться головные боли, расстройство, расстройство пищеварения, вялость, усталость, изменение даже в коже, отсутствие аппетита. Знаете, когда я начинал применять, применять э, все эти... Э, гель вера все эти симптомы я на себе прочувствовал. Потому все это проходит. Человек начи... Когда это все проходит, на человек начинает осуществлять бодрость, активную работоспособность. Чтобы снизить фазу диоксикации, появляющие, например, симптомы, которые я рассказал выше, вы должны обеспечить себя хорошим сном, принимать побольше количества жидкости, вода, лекарственный чай и вообще гулять побольше на свежем воздухе. И этим самым вы снизите эти явления, диоксикацию. И самое главное, не пугаться. Да, кстати, могут обостриться некоторые симптомы различных заболеваний. Можно снизить дозу, главное не отменять прием геля. И самое главное, эти реакции, это реакция очистки организма. Что значит знак быстрого и основательного действия алоэ вера. Вы знаете, что вы можете заказать напрямую в компании, чтобы, пользоваться всеми ассортиментом компании LR, которая производит продукты в сфере красоты и здоровья, и иметь постоянную скидку 28%. Чтобы получить постоянную скидку в 28%, просто пройти простую регистрацию и получить доступ к онлайн-магазину. А как вы спросите, как мне получить? Вы, если вы смотрите данную встречу у нас на сайте продукт, вы можете просто нажать на кнопку «Получить бесплатную консультацию» и мы с вами свяжемся и ответим на все ваши вопросы и поможем с регистрацией. А если вы смотрите у нас на странице Facebook «Жизнь в стиле просто отправьте нам сообщение. И от себя лично желаю вам крепкого здоровья, живите богато и мир вашему дому.